Всем привет! Сегодня мы поговорим про повстанческий отряд оставшихся воинов, не покинувших Кархат. Подразделение Бешеные Лисы. Заранее извиняюсь, если кого-то ввел в заблуждение постом на ютубе, но по факту там все написано честно. Перед тем, как мы приступим к самому обзору, вот подборка того, что вы увидите в данном видео. А также покажу вариант легендарного образа Сварога, фонар штурмика Австрии, ну и напоследок под видео будет ссылочка на пост в ВК, где вы можете прочитать очень интересный рассказ по вселенной Калибра. От еще одного талантливого подписчика, где в роли героев представлены оперативники из игры. Интересно, кстати, вышло чтива. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, что понравилось, что нет, что хотели бы изменить и видеть из этого в нашей игре. И первое, кстати, что бросается в глаза, это то, что оперативники как будто бы уже в легендарных образах, которые я лично 100% купил, но не будем затягивать. И чуть не забыл самое главное, автор этого творчества Никита Белов, и большое спасибо ему за проделанную работу и то, что он со мной поделился своим творчеством. Начать хотелось бы не по порядку не сначала, а с поддержки. Юсуф Аль-Рашид, позывной аль противоположность нашему штурмяку Шатуну. Самое малое количество жизни в сравнении с другими поддержками, что компенсируется тремя плашками брони. Обладает ручным пулеметом МГ-3 с высокой скорострельностью на уровне разошедшегося Бишопа, но при этом самая низкая скорость перезарядки, аж 8,3 секунды, Две ленты по 100 в топе и 3 по 50 в прокачке. Очень злая получилась циркулярка и пилить противника будет одно удовольствие, но думаю точность при стрельбе без сошек будет такая себе. Второстепенным оружием является АПС, мощный, надежный, точный, а если кончится патроны, то можно кинуть во врага и прибить его. Нет, конечно я шучу, но в принципе почему бы и нет, дать ему возможность бросать его с уроном например, в 10 за попадание, было бы прикольное добивание и мне по любому мне кажется все бы это юзали. Обилку а оставим напоследок. Наше спецсредство это самодельная граната, и судя по скрину, она действительно выглядит как самодельная. Гвозди, болты, в общем весь металлический мусор, валявшийся под ногами. Соответственно, обладает низким зарядом, что повлияло на урон. Всего 35 единиц урона. Но благодаря негативным эффектам, накладываемым на врага, уже не является таким бесполезным, потому что цель, попавшая под воздействие гранаты, получает эффект замедления и увечья, которые нам очень хорошо знакомы по игре ворогом. Но думаю, такой граната негативный эффект будет длиться чуть дольше, чем у того же сворога, это было бы ну, более. Оправдана. Наша основная способность – миномет, многие хотели артподдержку, так что получите. Алькадим указывает область и расчет производит серию выстрелов из миномета, каждое попадание наносит 45 единиц урона, но пробитие небольшое, всего 30%, но суммарный урон получаемый от всех попаданий может неплохо подпортить жизнь противнику, если даже не прекратить ее. Помимо всего прочего, накладываются негативные эффекты кровотечения, замедления и подавления. И длится это безобразие 5 секунд. Думаю, область применения будет большой, и попадание снаряда в эту область будет рандомным. Чтобы не было слишком имбово, да и задержка от активации до попадания будет неплохой балансной правкой. Сразу напрашивается вопрос, а как же применять миномет в закрытых помещениях? Ну тут, либо находясь в помещении или имея крышу над головой, применять данную билку будет невозможно. Либо сделать снижение урона при попадании в закрытом помещении, а сам факт того, что мина каким-то образом пробивает потолок и наносит урон, можно объяснить таймером задержки до взрыва. А почему в принципе и нет. Оперативник обладает очень интересным набором негативных эффектов. В общем, такой негативный чувак вышел у Никиты, но довольно интересный. Интересный получился персонаж. Помимо вооружения, каждый оперативник обладает очень проработанной биографией, которая переплюнет многие описания бойцов в нашей игре. И кажется, я теперь знаю, кого надо брать им для составления биографии будущих бойцов. Биографии будут без комментариев, без отчитки, просто поставьте на паузу, почитайте и поехали дальше. А биографии советую почитать, там есть много интересного. Далее то, что ждут очень многие. Это женские оперативники. И кто сказал, что они должны состоять из целого подразделения? А почему бы не давать одну девочку в группу с парнями? а? Наша оперативница Надя аль где-то я уже слышал эту фамилию аль -Рашид. Не правда ли? Жена, дочь или внучка. А может просто одна фамилица Это вы можете узнать, прочитав личное дело аль и Аль-Кадима. А может и нет там ничего, а может и есть. Хм... Пока не прочтете, если честно, не узнаете. Я советую почитать. Но вернемся к Альхилаб. Наш новомедик по броне стандартен, а вот по жизни мы в просадке. Всего 80, и это мало. А что вы хотели от хрупкой девушки? Но она найдет, чем удивить своего противника и порадовать своих союзников. Начнем с вооружения. Мы обладаем легендарным пистолет-пулеметом УЗИ, но не просто, а доведенного прямыми руками до приемлемого состояния, что позволяет установить на него по мере прокачки коллиматор, глушитель, вертикальную рукоятку и увеличенный магазин на 30 патронов. Урон средний 16 единиц, а вот скорострельность подкачала всего 9,6, что как для привычного медика мало и больше похоже на скорострельность поддержки или какого-нибудь штурмовика, но благодаря рукоятке, я думаю, будет обладать очень хорошей точностью, что позволит эффективно уничтожать противника на дистанции, ну по крайней мере в средней точно. В общем, ствол для прямых рук. У нас уже ставший для этого подразделения стандартным АПС, и мы не будем на нем останавливаться. Перейдем, думаю, к лечению, которое больше интересует людей. Наша способность скрытое лечение, и уже из названия понятно, что нас ждет что-то очень интересное. Получается смесь рекрута и, как ни странно, тени. Лечение на уровне монка 45 единиц за отхил. От рекрута нам досталась возможность лечить не только союзника, но и самого себя, ну как Ватсон. А от тени мы унаследовали невидимость и невосприимчивость к эффекту метка. Время лечения занимает 5 секунд, это средний показатель. Во время этих 5 секунд, а также спустя 3 секунды, что в сумме дает нам 8 секунд, сам медик и его пациент в это время будут находиться под воздействием невидимости, то есть у них не будет отображаться силуэт и не будет отображаться икон короля без режима прицеливания. Как балансная правка, время восстановления 25 секунд, что сопоставимо с откатом Миколы. Это долго, очень долго. И как чистый медик для ПВЕ режима данный оперативник ну просто не подойдет. Но как ПВП медик, это уже гораздо-гораздо лучше. Я бы сказал, что мед педился чисто под ПВП. И такое лечение дает большие преимущества. Высунуться, получить пулю для того, чтобы тебя подлечили и в оба получили невидимость, чтобы потом сделать раш или более безопасную перебежку, мне кажется, на этом оперативнике будет нормой. Так, стоп, что-то я увлекся немножко лечением и чуть не забыл. Про наше спецсредства. Нина, естественно, она самодельная. Разовый урон небольшой, но после взрыва накладывается опять негативный эффект кровотечения. Данных по длительности эффекта кровотечения нету, но судя по разовому урону, такой эффект должен быть долгим и снимать хп побольше, чем у того же ворона мины. Помимо всего прочего, наша мина еще работает по принципу растяжка, отсылка к Ватсону, и устанавливается на любую поверхность. Не обладает лазерным лучом для активации взрыва, но думать тянущуюся резку будет не видно, в отличие от луча мины Ватсона. Что делать ее более незаметной? Блин, ну честно, я бы таким медика сам поиграл. Очень интересная билка, которая в принципе компенсирует все недостатки ствола. Пришло время поговорить про снайпера. порнав Махан с позывным Радж. Соответственно и по виду, и по позывному ясно, где родился и жил Радж. Но почитать его дело действительно стоит, так как и в нем прослеживаются отсылки к оперативникам подразделения Бешеные Лисы. По здоровью брони без сюрпризов, все стандартно среднее. Вооружен снайперской винтовкой Ганеша. И если у вас округлили глаза, и вы такие, что... Какая Ганеша? Что это и откуда? Все очень просто. Это кастомная модификация американской самозарядной винтовки времен Второй мировой войны. М1 Гард. И соответственно назвал он свою винтовку переделанную в честь бога Ганеша. Урон на уровне стилета и скорострельность в принципе такая же. Обладает сошками, глушителем и высокоточным снайперским прицелом. Кстати, кто знает что это за прицел, пишите в комментариях, интересно ваше мнение и кто будет первый. Мое предположение этой винтовке стоит дать возможность стрелять без прицела по аналогии с Куртом. Снайперская винтовка очень тесно связана с обилкой оперативника, который делает его особенным. В нашем случае наша основная способность – это могильщик, и основное название она оправдывает на все 100%. Если оперативник убивает противника под действием своей обилки, то он убивает свою цель без возможности ее дальнейшей реанимации до конца боя. Просто вводит из строя мощно и страшно. Блин, ну действительно очень тактичная обилка получается. Обилка, на первый взгляд, конечно, кажется имбовой, но если посмотреть на скорострельность, долгая КД способности – Действие которого всего кстати, 7 секунд и надо еще умудриться за это время убить противника при условии что винтовка не ваншотит, то билка вполне себе сбалансированная, но если честно очень жутко страшно по своему воздействию. Конечно, обилка это чистый пвп, но для того, чтобы пве игроки тоже порадовались данному снайперу, под обилкой в течение 7 секунд по ботам будет проходить двойной урон. Блин, эту винтовку точно стоит обсудить, и я, и автор этого подразделения очень ждем, кстати, ваших комментариях под этим видео. Далее всем любителям ножей посвящается. Спецсредство это кукри, национальный нож, используемый непальскими гургхами. Обладает возможностью к применению на расстоянии. Радиус поражения 2 метра, урон 80 с эффектом кровотечения, опять негативка. Близко к этому снайперу лучше не подходить. Оружие последнего шанса, как говорится. Да, дистанция небольшая, но и урон течения течения не слабенький, я вам скажу. Конечно, 2 метра самый спорный момент в этом спецсредстве. Но и последствия от ножа тоже получаются нехилые, согласитесь. Штровик Шатун. Первое, что бросается в глаза, это его голый торс. И это намекает на отсутствие брони. И действительно, наш медведь не имеет абсолютно никакой брони, ни единой плашки. Но это компенсируется повышенным количеством здоровья в размере 120 хп. И помимо этого все прочее, обилка также помогает ему выживать под огнем противника, а перемота изоленты магазина намекает на спарку ветки прокач. Вооружен автоматом тип 88 s это корейский аналог нашего АК-74, по описанию похож на автомат Волга. Из явных отличий это возможность в прокачке установить ПСУ-1, что делает его хорошим бойцом на дальнюю дистанцию, а также благодаря смекалке Тихона и куска изоленты мы получаем на автомате спарку. Наше спецсредство это горючая смесь, которую лично я очень жду в игре. При использовании бутылка разбивается и образует область горения радиусом 4,5 метра. На всех попавших в эту область накладывается эффект горения и они начинают получать урон 14 единиц. Данное спецсредство горит долго, аж 16 секунд и позволяет не только уничтожить противник, но и перекрыть возможные участки прохода врага. Основная способность ярость. Во время использования повышается подвижность и мобильность нашего мишки. А также мы получаем снижение входящего урона по нам. За это мы расплачиваемся снижением точности. Такая билка не только поможет быстрее занять позицию, но и очень быстро ее покинуть в случае необходимости, а также повышает нашу выживаемость при столкновении с противником на близкой дистанции. Да и на таких дистанциях точность уже не так сильно важна, и обилку можно юзать, выходя противнику в лоб. Второстепенным оружием является АПС. Это все, да не все, как бы с оперативниками разобрались, действительно очень интересно ваше мнение, но пока мы ролик не закончили, хотел бы еще кое-что вам показать. Как и обещал, вот легендарный образ сварога слева и, соответственно, справа вариация штурмика Австрии. Это работа на творчество еще одного нашего подписчика, который сделал текстовое описание, придуманное им оперативник. Ссылочка будет также под видео. И под это описание человек нарисовал вот такую красивую картинку оперативника. Надеюсь, вам понравилось это видео. Лично я надеюсь, что оно не последнее и парни смогут нас еще раз порадовать своим творчеством. А также надеюсь, эти идеи будут в той или иной степени использованы разработчиками в игре, а почему, говорится, и нет. На этом в принципе все, большое спасибо за просмотр, если вам понравилось, ставьте лайки, пишите обязательно комментарии, и мне и автору действительно очень важно ваше мнение по его творчеству. Ну а с вами был Анигулятор, пока-пока, увидимся на полях сражений.